Всем доброго времени суток! Время летит словно пуля. Сейчас мы уже в 20-х, и скоро это будет восприниматься как это, а ламповые 90-е и нулевые будут стираться из нашей памяти. Сегодня я хотел бы осветить тему того, откуда мы, геймеры 2000-х, черпали информацию об играх в те годы, когда домашний интернет был для нас несбыточной мечтой. Конкретно речь сейчас пойдет о нескольких телевизионных передачах из нулевых, посвященных компьютерным играм, которые тогда смотрел, наверное, каждый геймер. Главным молодежным телеканалом в нулевые был, конечно же, MTV Россия. И он просто не мог обойти такую важную молодежную тему, как компьютерные и видеоигры. И мы начнем с телешоу, которые выходили на телеканале MTV Россия. Виртуалити шла по MTV с 2007 по 2011 год. Эта телепрограмма была полностью посвящена обзору новостей из мира компьютерных игр и высоких технологий. Каждый выпуск представлял собой такой некий дайджест, в котором рассказывали про разнообразные игры. Некоторым играм выделялось большее эфирное время, чтобы подробнее рассказать о них. И на самом деле это бросалось в глаза просто как неприкрытая реклама этих игр те годы, когда я еще смотрел телек, ведущими виртуалити были сначала ВИДЖЕЙ МТВ Юра Пашков, а затем Макс Васильев. Кстати, тогда мне почему-то всегда казалось, что это сын модельера Саши Васильева, который вел на первом канале «Модный приговор». Но помимо ведущих, в виртуалити было множество приглашенных экспертов, в том числе легендарная ведущая телепередачи от Винта «Бонус и Гомовер». Также в виртуалити частенько светился небезызвестный тогда король Ютуба 2009 Илья Мэдисон. Если ваш ребенок его увидит, он навсегда может остаться слепым. Икона видеоигр. Выходила по MTV с 2006 года и существовала приблизительно до 2009-2010 годов. В этой телепрограмме все эфирное время было полностью отведено под обзор какой-то одной новинки из игровой индустрии, как правило находящейся еще на стадии разработки. Обычно 20-минутный выпуск иконы показывал особенности геймплея. Там были интервью с разработчиками, показывали сам процесс разработки. Авторы обязательно рассказывали о каких-то игровых фишечках, из-за которых мы просто не могли пропустить эту игру. В общем-то, каждый выпуск иконы видеоигр представлял собой такой развернутый 20-30 минутный обзор какой-либо игры. И зачастую, когда я ее смотрел, меня также не покидало ощущение скрытой рекламы какого-либо проекта. А довольно часто там рассказывали именно про отечественные игровые проекты. Кто был за кадровым голосом в иконе, я, к сожалению, не помню. Но я точно помню, что в этой телепередаче с 2008 по 2009 год со-ведущими были вышеупомянутые Бонус и Гамовер. Мы, Бонус и Гамовер, временно исполняющие обязанности ведущих этой передачи. Страшно интересно. Это, наверное, прародитель всея игровых топов. Выходила эта передача примерно в 2008-2009 годах. Точные даты выхода я, увы, не помню, поэтому если кто знает, с какого года по какое шло страшно интересно, пишите в комментариях. Каждый выпуск этой телепередачи представлял собой топ-10 на какую-то определенную игровую тематику. Например, топ-10 зубодробительных драк или ТОП-10 самых сложных боссов. Мы представляем страшно интересную десятку самых жестоких убийств виртуального мира. Ведущего у Страшно Интересно как такового не было, а весь видеоряд представлял собой нарезку из геймплея и трейлеров под определенный текст. Текст этот озвучивал официальный голос MTV нулевых Евгений Рыбов. Доброе время, суток и Особенностью телешоу Страшно Интересно была подача. Она представляла собой эдакий хоррор сюжет. Заставки, страшно интересно, всегда были очень жестокими и эпичными, а Рыбов озвучивал это все довольно мрачным голосом. Контртеррористические группы встречали самое отчаянное сопротивление бунтарей. На них обрушивался град Пуль. Пощады не было никого. Телепорт. С компьютерным играм как таковым эта телепрограмма не имела практически никакого отношения, а тематика ее была полностью посвящена глобальной сети интернет. Собственно, название этого шоу как бы намекает, что его основная цель – это телепортировать нас из мира реального в мир онлайна и помочь новичкам освоиться в безграничном интернет-пространстве. Выходить телепорт начал в 2009 году, Тогда уже повальными темпами проходила интернетизация городов России, по всем домам подключали оптоволокно и широкому кругу населения наконец-таки стал доступен интернет. Точного окончания вещания этой телепередачи я, увы, не знаю, потому что я сам успешно телепортировался в глобальную сеть с приходом в мой дом оптоволоконного кабеля и в телепередачах про интернет у меня просто отпала необходимость. Ведущим телепорта был все тот же Макс Васильев. Четкой структуры у телепорта не было. Как правило, он наполнялся совершенно различными форматами контента. Это были и сюжеты о каких-то распространенных интернет-явлениях, например, троллинги, и интервью с известными интернет-персоналиями, и даже иногда топы. Мне действительно было интересно показать, какой отстой делают у нас в стране. В отличие от вышеупомянутых телешоу, следующие две шли не по MTV Россия, а по Муз-ТВ. Зум. Я смотрел Зум с 2006 года примерно по 2009-2010, то есть до тех пор, пока в моем городе Муз-ТВ не прекратил свое вещание. Дальнейшая судьба Зума мне неизвестна. Если кто знает, когда прекратили выпускать это шоу, а может быть его и сейчас выпускают, поделитесь в комментариях. Zoom по своей структуре был разнообразен и посвящен новостям из мира гаджетов, высоких технологий, компьютерного железа, ну и, конечно же, компьютерных игр. Чем-то Zoom напоминал ту же виртуалити, о которой я рассказывал ранее. Однако, как я успел узнать, раньше эта телепередача была посвящена совершенно другим темам, весьма далеким от мира компьютерных игр и брал свое начало Zoom чуть ли не с 2000 года. За все время существования Zoom а в нем сменилось несколько телеведущих. Это были Василий Куйбар, Влад Лехов и Федя Мегадрайв. Известный сетевой сервис Battle.net скоро предложит всем зарегистрированным пользователям опробовать бета-версию второго Старкрафта. Фак. Не тот факт, о котором вы подумали, а наиболее часто задаваемые вопросы. Пусть вас не смущает название нашей программы, ведь факт расшифровывается как Frequency Asking Questions. Выходил по Муз ТВ с 2006 года и примерно по 2009-2010. Так же, как в случае с Zoom, я, увы, не знаю дату выхода последнего выпуска этой телепередачи. Название говорит само за себя. Цель этой программы — ответить на самые часто задаваемые вопросы по прохождению той или иной игры. Обычно ответы, даваемые в этой телепрограмме, были весьма полезными и действительно помогали в прохождении каких-то трудных мест. Но было полно и всяких глупостей, и просто бесполезной инфы. Обычно в выпуске показывали 3-4 игры, и перед каждым блоком с ответом на вопросы был краткий обзор этой игры с выставлением оценок по основным игровым параметрам, геймплей, графика, звук и так далее. Разумеется, эти оценки были весьма субъективными. В разные времена ведущими в фак были люди с весьма странными псевдонимами ⁇ Борик Ротор и Андрей Воробей. А подскажите, зачем нужна машина Мул? Отвечаем. Во-первых, вы можете брать из нее боеприпасы, а во-вторых, ею можно управлять. Как же было тогда приятно сидеть за телеком, смотреть это все и фантазировать, как ты играешь в эти игры. Иногда показанный в этих телепередачах геймплей захватывал меня настолько, что я тратил всю свою степуху и покупал какие-то понравившиеся игры себе на ком. Как было, например, с первой армой, которую вы можете видеть сейчас на экране. Правда потом, после покупки, я частенько просто охуевал от лагов этой игры на моем компе. Так что приходилось менять еще и железо. А какие телепередачи, посвященные компьютерным и видеоиграм, смотрели вы? Делитесь в комментариях. Возможно, я забыл что-то упомянуть. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать колокольчик, чтобы всегда первыми смотреть мои новые видосы. Оставайтесь на позитиве и до встречи!